Всем привет! В эфире Универньюз. О самых интересных новостях расскажу вам я, Олег Кашин. Биологи получили свои заслуженные дипломы. Как лечат эндокринные заболевания в университетской клинике? Этим летом луна красится в красный цвет. Свои первые дипломы бакалавра получили выпускники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Анна Глазунова пообщалась с биологами и узнала о самых ярких впечатлениях за время учебы, а также какие планы на будущее у выпускников. Заветные дипломы получили выпускники биологии Казанского федерального университета. В актовом зале Института фундаментальной медицины и биологии КФУ прошла торжественная церемония. Вручал диплом выпускникам директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Андрей Киязов. Во-первых, я вас всех поздравляю, во-вторых, мне вас всех жаль. Того, что из вас, все, в, в этом году свои дипломы получили 185 бакалавров очников. Своими эмоциями и планами на будущее с нами поделились выпускники. Самая яркая практика летом. То, что после школы мы сразу же перешли на практику, буквально по два месяца. Ездили на практику на Капказ в горы, и это было просто волшебно. Планирую поступать сюда же, в магистратуру, по своему направлению, продолжать учебу здесь. Эти чувства не описать словами. Я просто в восторге. Это у нас получается самый первый такой важный шаг в жизни. Мы очень-очень долго шли к этому. Я планирую дальше поступать в магистратуру. Планирую окончить свое образование как биолог, но я хочу работать все-таки преподавателем, я хочу учить деток. Но я не говорю пока университету, потому что я, наверное, поступаю все-таки магистратурой. Я не могу попрощаться со своей аниме А 6 июля состоится вручение дипломов выпускникам, магистрам, специалистам и бакалаврам-заочникам Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Анна Глазунова, Леонардо Влетьяров, Универ Татарстан является эндемичной республикой. Каждый десятый житель имеет проблемы с сахарным диабетом, щитовидной железой или страдает ожирением. Как врачи университетской клиники помогают пациентам, об этом наш следующий сюжет. Наш район Татарстан, он эндемичен в плане заболевания щитовидной железы и ее дефицита. Поэтому эта проблема тоже касается и нас в том числе. Но основной пул – это все-таки пациенты второй тип диабета и ожирения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 И это больше даже болезнь цивилизации, потому что появляется больше средств для передвижения, меньше о, меньше люди начинают двигаться, больше фастфуда, меньше здорового образа жизни, как такового, меньше здорового питания.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 Но главная профилактика и защита от сахарного диабета и ожирения – это не аппарат УЗИ, а здоровый образ жизни и правильное питание. Олег Ашин, Ленардо Валитьяров, Универньюс. Этим летом жители России смогут наблюдать сразу два астрономических явления. 27 июля Луна окрасится в красный цвет из-за сближения Земли и Марса. Подробнее об этом расскажет Адель Шамилова. Лето 2018 года удивит природными сюрпризами. Жители многих городов России смогут увидеть максимальное за 15 лет сближение Земли и Марса и самое продолжительное лунное затмение за столетия. Оба этих астрономических явления выпадают на 27 июля. В один и тот же день они произойдут впервые с 1830 года. Марс вступит в великое противостояние Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. В результате этого он станет третьим по яркости объектом в ночном небе, опережая поэтому показателю Юпитер и уступая лишь Луне и Венере. Если говорить, что вот Марс приближается к Земле на достаточно близкое расстояние, то, соответственно, это про, про Марс, если говорить. То это бывает, видите, ну, может быть, не так часто в истории человечества. Так, а вот Луна, если смотреть явление, которое называется «Лунным затмением», еще раз повторяю, она окрашивается в этот свет, но гораздо интереснее наблюдать Луну, просто Луну, когда она светит у нас на небе. Если телескоп просматривать, вы увидите горы, вы увидите лунные моря, о которых сейчас кстати, идет большая дискуссия, что же это такое. Что касается грядущего полного лунного затмения, оно начнется в 21.24 по московскому времени, продлится 3 часа 56 минут и станет самым длительным подобным явлением в 21 веке. Продолжительность полной фазы затмения составит 1 час 44 минуты, входя в тень Земли. Луна приобретет красноватый оттенок, из-за чего ее порой называют «кровавой». Понаблюдать за редким астрономическим явлением можно в обсерватории Казанского федерального университета, но лишь при одном условии – если позволит погода – Пасмурные тучи и облачность могут стать неслабым препятствием для наблюдения редкого астрономического явления. Ну Я хочу сказать следующее, что тут зависит все от погоды. А, то есть, если погода будет хорошая, то обычно в таких а, вот, датах мы делаем здесь специальные просмотры. И, соответственно, телескопы, и небольшие телескопы, малые телескопы. Но еще раз говорю, мы всегда предупреждаем если будет хорошая погода. Уже известно, что видимый диаметр диска планеты увеличится почти вдвое и будет представлять из себя яркую оранжевую точку. В следующий раз подобное явление, которое иногда называют полномарсием, будет наблюдаться лишь 15 сентября 2035 года. Аделья Шемилова, Универньюс. Сборные Бразилии и Бельгии сыграют 6 июля на стадионе Казань-Арена в рамках четвертьфинала Чемпионата мира по футболу 2018. Наш корреспондент решил узнать, кто же из них выйдет в полуфинал. 6 июля в Казани пройдет один из первых матчей на паре Бельгия-Бразилия. Четверть финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В Казани уже пребывают болельщики обеих сборных, а спортсмены активно тренируются. Детально изучают игру соперников и вырабатывают тактику предстоящего матча. Предстоящая игра между командами Бразилии и Бельгии без сомнения станет одной из самых статусных на чемпионате мира по футболу 2018. Предыдущие этапы чемпионата мира уже отсеяли немало команд, на которые болельщики возлагали самые смелые надежды. Но после вылета это Германия, именно Бразилия и Бельгия сохраняют высокий статус. Сборная Бразилия на текущем мировом первенстве показала высокий уровень обороны, но в матче со Швейцарией защита оказалась не столь эффективной. И если Швейцария смогла забить, что помешает сделать то же самое бельгийцам, мы решили выйти на улицу города Казани и узнать у болельщиков, что же они думают о предстоящем матче между Бразилией и Бельгией. Because we have the best players of all the world, we have Neymar, we have Coutinho, we have Paulinho, we have all the best players in the world. Oh, the team to beat is Brazil. Uh, I think that they are going to win maybe by two goals. Brazil will win because it's better than uh, Belgian. But the Belgian is a dangerous team too. Прямую трансляцию игры Бразилия-Бельгия, кроме центральной зоны фанатов около чаши, увидеть матч можно и в жилых комплексах спальных районов города. Новые фан-зоны появились в парке «Весна» и в Царево-Вилледж. Диана Шилова, Ленар Довлесьяров, Универньюз. На этом у меня все, но уже завтра мы снова увидимся с вами в прямом эфире.